Так, всем привет добро пожаловать на мой канал продолжаем снимать ферму 19 вот, продолжаем развиваться вот, э, в прошлой серии я э, напомню кстати начал э, серию с того что начал э, выживать на максимальном уровне сложности э, с минимальным так сказать выделенным бюджетом на развитие то есть грубо говоря с 19 э, евро я начал и Вчера я выполнил первый свой контракт, вот, то есть первый контракт получился такой довольно неплохой, но продолжительный по времени, он меня занял очень много времени и заработать мне тоже пришло, это, пришлось, поработать, в общем, мне пришлось нехило, но теперь у меня есть первые, так сказать, деньги на даже аренду какого-либо оборудования интересного. Вот, А какого, сейчас мы уже это и посмотрим Вот Напомню, что мы играем на Карте под названием Карта Ягодная Это наша русская карта, как видите Проработана одним очень хорошим автором За что ему отдельное спасибо Вот, Как мы видим, атмосфера здесь такая царит э, Наша, русская вот, Пожалуйста, и Вечный Огонь здесь есть Продуктовый магазин Там какой-то тоже какое-то помещение. В общем, наши, так сказать, деревенские домики, газопровод. Ну и все в таком духе. Даже остановки, вы видите, покрашены в цвет нашего триколора. Итак, в общем, поехали к делу. А, что мне сейчас необходимо взять, чтобы дальнейшие контракты выполнять? У меня сейчас полностью идет нацеленность на контракты, потому что мне нужно все-таки денег гораздо больше. Ну, для того, чтобы вообще развиваться хоть как-то. Я думаю, что э, рассмотрим варианты, какие у нас предлагают сейчас. По поводу сбора урожая. Можно, в принципе, взять контракт на сбор урожая э, свеклы. Ничего такого нет, поле небольшое. Техника нам дается э, также в аренду. Но я сразу же, наверное, пойду уже по контрактам на удобрения, потому что они мне больше всего нравятся, чем сбор урожая. Они, ну, я считаю, что гораздо прибыльнее, что ли, Получается. Вот. Удобрения, скажем, вот здесь у нас есть. Здесь используются сухие, я так вижу, удобрения по прицепу, который здесь мне выдадут. Здесь у нас будут жидкие удобрения, судя по технике. Здесь тоже жидкие удобрения будут. Здесь опять же будут жидкие удобрения. Такую краткую сводочку делаю. И здесь тоже жидкие. И тут, кстати, тоже, говоря, жидкие будут использоваться, потому что технику нам дают именно для работы с жидкими удобрениями. На сухие удобрения я вижу только один контракт. Поэтому берем сразу же контракты на удобрения именно с жидким способом, так сказать. Сжиженные удобрения будем, короче, распрыскивать. Так, ну начнем с поля с третьего, наверное, потому что оно здесь очень близко находится. Да, и технику мне э, близко могут предоставить. То есть, в колхозе, в местном я смогу ее забрать, потому что ее можно переместить. Это очень удобно. Вот, кстати, да, давайте с поля третьего и начнем. Беру, естественно, я э, всю технику в аренду. Вот, то есть, берем и арендуем это все дело. Да, то есть, купить в кредит, то есть, взять контракт в кредит. Итак, посмотрим, что же мне выдали. Сейчас сразу же я ее перенесу, технику туда. Так, сбросим технику. При сбрасывании техники, кстати, она вот именно э, переносится в тот самый колхоз, который находится сейчас недалеко от меня, недалеко от, я, от ягодного. да? Вот, то есть я сейчас перенес, и вся эта техника, она стоит вот здесь вот. То есть буквально вообще недалеко. А потому и нам будет, считаю, удобнее а, с ней а, работать, с этой техникой. Ну и так, что могу сказать. Пойдем а, забирать так сказать, нашу технику. А, еще, кстати, забыл. А, нужно приобрести а, удобрение. Поддон с удобрениями. Так, есть вот такая цистерна, 2000 литров. Стоит 3200, да? Но Мы всегда можем посмотреть варианты подешевле. Вот. Есть цистерна для удобрений. Она стоит 2800, но там 3000 литров. То есть, смотря какие поставщики тебе предлагают. Надо тоже внимательно смотреть. Вот. Она, правда, из мода. Мод очень интересный. Потом продемонстрирую в процессе. Вот. Естественно, тут 3000 литров емкость у нее. И 2800 стоимость. То есть, даже дешевле, чем на 2000 литров. Поэтому, Естественно, я возьму ее. Естественно, мы ее возьмем. Вот. Сейчас, благо, денег у нас хватает. Даже вот на такие, на мелкие покупки. А так приобрели цицерну. И также я ее сюда перемещаю. То есть, вот она у нас отображается. Возле магазина а, сельхозтехники. Тоже ее перемещаем. Точнее, а, просим, за сделаем заявку на то, чтобы нам переместили ее а, а, сюда поближе в колхоз. И уже отсюда мы сейчас будем выезжать на обработку нашего третьего поля. Да, то есть я понимаю, что затратил денег, денег я на это все дело. и та с удобрениями стоит гораздо дороже. Ну, не гораздо, просто дороже, чем я получу в итоге за выполнение этого контракта, но э, суть в другом то, что после обработки э, те удобрения, которые останутся, я их просто-напросто уже буду использовать на на других полях. А я надеюсь все-таки, что они останутся. Что все я потратить разом не смогу. Что тут такое гудит? А этот трансформатор так гудит? Все реалистично, друзья, сделано. Все реалистично. Так. Вот мне дали такой трактор. Прикольный трактор. Симпотный на самом деле трактор. Вальтра. На самом деле, очень нравятся такие трактора. Дизайн такой интересный, современный. Ну и функционал тоже разнообразный. Так, цепляем наше удобрение. Точнее, нашу штуку, которая умеет удобрять. Я не знаю, как он правильно называется. Устройство для удобрения. А как они здесь-то называются, на самом деле? Ну-ка. Так, так, так. А вот пестициды просто называются они. Опрыскиватель. Короче, да. Это опрыскиватель, короче. Цепляем его. Эту штуку цепляем тоже. Кстати, она, да, она, наверное, служит дополнительным контейнером для удобрений. Так, смотрим и наполняем. Наверное, топ сначала систему заполнили. Все, заполнение пошло. Из этого бака, который у нас рядышком стоит, мы сейчас производим заполнение. Так, ага, дополнительную систему зап заполнили. Теперь, которая сзади. Ну, нифига так, в общем, не входит. Наверное, все сейчас заберем. А, нет. Емкость бака 3000 литров, а у нас только 2800 входит. Ну поехали сразу на то поле, которое мы по контракту будем обслуживать. Это у нас третье поле. Неплохой такой трактор. Максималка хорошая. 53 километра. Все, выезжаем на работу. Как сказать. Будем опять работать. Работать в поте лица. ехали. Вроде ничего не забыл, все со мной. Все у меня со мной. Все у меня всегда с собой. Интересный такой трактор. В чем прелести контрактов? В том, что можно покатать, допустим, технику практически, ну, не практически, а реально бесплатно катать, попробовать ее. Потому что здесь все равно техника есть, имеет какой-то индивидуальный свой подтекст. Так, разворачиваем нашу аппаратуру для удобрений. наш контракт. Точнее, это уже не первый контракт. Это уже второй после вчерашнего. Но он уже немножко другой. Поехали мы удобрять. Разворачиваемся. Удобрение, кстати, желательно очень аккуратно использовать. может, это все-таки наш, на наши деньги купленные вещи. Поехали. Все, начинаем удобрять. Вот, вот это образом происходит. Можно из кабины, но из кабины проблематично в том плане, что плохо видно. Но я, в принципе, вижу с той стороны. Да, Судя как-то получше. Вот видите, уже с кассивными наручками. Максимально хочу я эффективно использовать все это дело. 12 километров в час мы едем. Но ну, из-за того, что опрыскиватель у нас не сильно поврежден, так, можно опустить. Так, это не то и опустил, можно вот так вот опустить, потому что поле довольно-таки ровное. Пониже. Еще, кстати, можно регулировать здесь ее, поднимать, опускать. Итак. Ого, на таком поле не видно, где у меня. Габарит вообще заканчивается. Я не могу понять. Где-то здесь у меня краешек В общем, практически вслепую я сейчас определяю а, то место, где я уже габриал, где мне предстоит удовлетворить. Можно еще по карте посмотреть. По карте тоже особо непонятно. Сейчас вот глянем. Так, мы на третьем поле. Нам нужно вывести панель удобрений. Так, вот это мы уберем. Вот, третье поле. Так, известь тоже уберем. И смотрим. Вот это я проехал уже. Удобрил. И примерно так, где-то здесь наверное будет у нас так, тихо-тихо. Что-то я не включил. Так, поехали. И врубаем. Так, где-то примерно так вот. Тут уже посложнее, потому что я не вижу край а, того, где я уже удобрял. Это... На самом деле очень сильно дезориентирует Я не могу сейчас э, направление выбрать э, Ровно ли я еду вообще Или как-то наискосок По карте смотрите Мне кажется, что меня немножко отводит вправо А здесь, в принципе, да То есть я вот полоску, видите, оставил А это очень нехорошо Потому что такие вещи потом Очень сложно будет вычислить Вот, полоска, она так и идет мелко Придержится все-таки немножко направление левее а то иначе потом как бы это не пришлось слишком много тут выискивать. Я потому что из-за травы не вижу а, грань, где я уже прошел, а где мне еще предстоит пройти. Вот. Сейчас я, по-моему, очень сильно заверну. Ну ладно. Так. Тоже вот смотрю, какие-то указатели, что ли, ставить на как? Я примерно на глаз запоминаю, где я ага, зацепился. На глаз тоже не вариант, просто сбиваешься элементарно. Где-то примерно вот здесь вот я запомнил. Наверное, вот как-то так, что ли. Да. Следующий заезд. Да, сейчас лучше максимально вплотную все это делать, потому что я оставил полоску. Иначе потом очень долго придется накатывать. Поехали в следующий ряд. Да, все таки на своей технике гораздо интереснее и лучше это все осуществлять. Но пока у меня такой возможности нет. Кстати, почему я... Что мне мешает э, своей технике-то обзавестить? У меня для аренды даже денег будет достаточно. Что-то я уже после как-то поехал, думаю. Тот раз ехал. Так, этот раз еду вообще по-другому. Сейчас, короче, с того края начну. А потом вообще в середине ничего не найду. Да, короче, сложновато такие поля обрабатывать, которые уже немножко пророщены. Я реально не вижу. Если бы была видна видно яркая выраженная земля, то мне было бы гораздо проще. Заниматься удобрениями. Вот, ладно. Так, все-таки попробую сделать еще вот так. Выберу направление. Да, поехали вот так Надеюсь, что у меня получится достаточно ровно. Поле, в принципе, не такое уж кривое, оно достаточно ровное. Оно и небольшое. Третье поле у нас всего лишь а, чуть меньше, чем 2 гектара. 1.7. Небольшое. Сейчас, вроде, более-менее ровно иду. А немножко слева, включается, оставлю. Ну, ладно. Надеюсь, что мне... О, по прогрессу. Вот так вот происходит... Так, вот мы удобряем поля. Так, ну-ка, здесь какие-то рычаги действуют. Это работают, когда я поднимаю, опускаю. Нет, не действует ничего. Так, еще один рядочек прошли. Выключаем, экономим удобрение. Главное потом при сдаче техники не забыть слить это все дело обратно. И вот сейчас начинается самое сложное. Чтобы, опять-таки, сэкономить по максимуму удобрений, мы будем делать следующие манипуляции. Я где-то примерно здесь закончил. И я вот так вот сейчас буду таким вот скачкообразным способом ездить туда-обратно и удобрять недостающие куски. Опять-таки, все это на глаз, ребята, делается. Я не вижу, где я тут закончил, где начал. Так примерно вот такой кусок остается там в траве, вот тут уже посложнее. Конечно, можно было наймета нанять, он бы сделал это все гораздо ровнее, гораздо качественнее, но у меня сейчас пока идет режим полной экономии. С найметами мы будем работать потом уже в процессе. Когда будет достаточно денег, и все такое. Сейчас пока стараемся сделать с минимальными затратами. Это примерно вот отсюда, я так я сейчас должен скоро выполнить этот контракт вот здесь. Вот такое примерно расстояние. Если я не ошибаюсь, должно быть. -то примерно вот так. Ну-ка, и сколько? Сейчас придется по-любому искать. Искать то, что я наставлял. А я наставлял, да. Вижу, что немало. 98% прогресс. Наставлял я много где. я, скорее всего, проеду туда, вверх. И ту полоску попробую зацепить. Она где-то в траве здесь есть. Но не могу понять где Вот сейчас попробую попасть Попал, нет? А, вроде даже не попал А так Попал, да? А если вот так? Ну сейчас в принципе вижу, что попал Ну это достаточно трудно, ребят, сделать Когда у тебя здесь только правы все-таки свои минусы в том или ином деле. Я даже не знаю, попадаю я или не попадаю. Что-то вроде удобряю. Это что ж такое-то, а? Нет, плохо попадаю. Вот те и экономия. На пестицидах, гербицидах. На удобрениях. Даже сейчас не попал, да что ж ты будешь делать-то, а? Во, контракт на поле завершен, ну наконец-то. Так, сразу же говорю, что надо. Ну, можно сделать по немножко по-читерски. То есть а, возвратить технику на склад, но я не уверен, что а, в ней останется одобрение. что уже было так то, что я образом возвращал, и удобрения просто-напросто из тех, для они пропадали. Так, а если пора скинуть мозгами и сопоставить то, что мы будем в следующем делать? Так, да, все-таки я посп... почти технику обвернуть обратно на наш с... план и оттуда уже будем потом писать и выезжать на другое поле для обработки в принципе немного потратили было у меня 2800 а 2273 еще осталось то есть контракт же я выполнил получается что в любом случае этот так сказать пак с удобрением он окупится но только со временем. Сейчас я, можно сказать, отработаю просто-напросто покупку свою. А еще нужно, видите, заработать. То есть есть тоже, видите, свои нюансы. Вот и удобрять о, Ничего себе меня подбросило. А я знаю, почему меня подбросило. Потому что ты не поднял. Ты, я просто, ты не поднял. И он у тебя просто списывает что-то. Вот. Видите, в любом контракте есть свои плюсы, есть свои минусы. Есть вроде кажется, что легче, чем сбор того же урожая ноги, свои плечи, в том плане, что надо постоянно а, затариваться. Еще и удобрениями они денег стоит Так, здесь мы, наверное, и выгрузим все. А хотя, давайте знаете, как сделаем? Я сейчас заполню до конца и выгружу вот сюда все, что у меня есть. Так, вот так вот вывезем. Это один бак. А второй? Второй нам тоже выгрузишь, правильно? И второй бак. Вот, два бака, обычно у меня получилось удобрение. Так, ну вот все. Вот только после этого можно сдавать технику. Так как теперь я свое выгрузил, а если бы я сдал, сдал бы с удобрениями технику, то они бы у меня просто-напросто пропали, и мы бы потеряли, а не получили. Так, э, идем обратно к контрактам. У меня контракт закончен. 2 200 я получаю. То есть из-за того, что у меня была арендованная техника. Вот. Ну, сейчас мы поступ поступим немножко умнее. Вот, все, технику я сдал. У меня опять у меня появились доходы очередные. Сейчас мы поступим умнее. Я все-таки возьму в аренду какой-нибудь маломайский агрегат. И уже на нем мы будем, то есть на своем оборудовании, уже будем дальше продолжать выполнять контракты. Итак, сейчас остается только определиться с тем, какую мы будем технику брать в аренду. Ну, я думаю, что нам понадобится трактор какой-нибудь, который будет таскать, да, наш с вами оборудование. И какой же интересно бы мне выбрать-то. Но ну, в основном вот на такие контракты требуется 3, как минимум, единицы техники. Тогда вот вижу, еще появилось уже с сухими, но. Мы пока выполняем контракты на удобрения, которые не сухие. Так, значит, есть такое поле, есть такое. Итак, значит, как минимум три единицы техники требуется. Ну, как минимум, да это даже сказал бы максимум три единицы. А так-то, в принципе, можно и вот такой одной штукой обойтись. Потому что, как мы поняли, сейчас вот с контракта для выполнения достаточно даже, мне кажется, такой одной штуки. Вот. Что же мне сейчас выбрать-то? Вот все думаю и решаю. Так, посмотрим, какие у нас есть трактора. Можно взять какой-нибудь самый-самый. Самый легкий. Вот у меня есть такой вот самый легкий трактор. Он из мода. Очень такой интересный трактор. Вот, то есть, мне кажется, его мощности будет более чем достаточно для таких задач. Скорость, правда, у него не очень. Цвет оба можно оставить таким. Такой вот трактор, в аренду, если его взять, он будет очень дешево стоить в день. За час работы 400, за, за просто взнос 1100. Но это уже слишком... Да, он универсальный, он интересный можно спереди навесить на него устройство. то есть он, Но он уже гораздо дороже идет. А так-то, в принципе, можно было и его взять. Тоже, кстати, говоря, с мода такой вот трактор. Ну, даже, мне кажется, он будет лучше гораздо для таких задач, нежели вот этот. Тут, в принципе, для таких задач мощность она не имеет большое значение. И... Мне кажется, мощности даже того нам будет достаточно. Так. Смотрим, выбираем. Еще что может таскать. Ну, нам нужно обязательно, чтобы прицеп, прицепное навесное оборудование можно было устанавливать. Вот здесь есть, как бы, да, все вещи для зацепа оборудования. Но здесь, видите, невозможно будет ни противовес ни какой-нибудь закрепить, ничего. А сюда мы можем и противовес поставить, в случае чего, если нас будет перевешивать. Ну, или дополнительный бак. То есть, я все-таки, наверное, в день за час... Ну, да, он подороже обходится. Ну, я думаю, что нафиг лучше возьмем вот этот, он попроще. И просто-напросто иногда придется ездить э, нам почаще за, за, за, за пополнением, к примеру. Ну ничего страшного, давайте его возьмем. Он не так дорого нам обойдется. Так, все, взяли в аренду трактор. Естественно, в аренду беру, потому что покупать пока смысла нет. Мы иначе так будем очень долго развиваться, если будем стараться купить что-то. Естественно, взял в аренду. Вот он мой трактор. Арендованный. Такой вот весь ржавый, потертый. Не мудрено, я же его задешево взял. Еще этот с рук наверняка. Так, и <смех> нужно оборудование. Оборудование, то есть нужно опрыскиватель какой-то на данный момент. Так, опрыскиватель нас должен себя окупить, потому что у нас контрактов еще, мама, не горюй. А, то есть очень много. Опрыскиватель возьмем мы... Так, какой же нам взять-то? Ну вот этот, в принципе, самый дешевый, да. А, вот. Мы сейчас только с ним катали, то есть он, да, 1530 это... В день 600 за час работы да то есть он вот такой я бы сказал недешевое удовольствие нам нужно по максимуму отработал чтобы наш агрегат а если смотреть вот такой то есть тут 28 метров 66 тысяч стоит вмещает 4600 литров то есть это, это достаточно много за час работает 1300 так, это нам не нужно, лишние расходы. Ну тут у него просто метраж достаточно немаленький. то есть 28 метров, то есть 3600 мы отдадим. Я думаю, быстро себя окупим, очень быстро. Вот не я здесь не знаю, где по дефолту можно технику чинить. Сейчас я ее чинить-то могу только в определенных местах, а Здесь таких мест, к сожалению, не оказалось. Я даже не знаю, где можно починить эту технику. Так, ну да ладно. Так, берем, мы, значит, так как у нас контрактов много, контракт у нас не маленький, есть такой контракт, поля тоже не маленькие, есть такой, такой контракты. Я все-таки да, возьму побольше. Глядишь, может процесс еще появится. Вот, возьму все-таки я побольше, да, аппарат. То есть вот такой сразу срежу. Он будет как раз идеально для нашего с вами трактора, я думаю. Тут у него нет ограничений по мощности на трактор. Вот, мы его в аренду тогда и возьмем. Ну да, дорого, но думаю, мы сейчас уже начнем себя окупать. И сюда же перемещаем. Ну и заранее сразу же возьму тогда еще... Одну бочку с удобрениями. Цисцерну. все потратились мы. Достаточно не слабо Так, перемещаем сюда оборудование. Перемещаем цисцерну. У нас бочка больше, чем трактор. Ну что, заводимся. О, как он заработал, заторогтел наш мелкий рабочий конь цепляем оборудование вот не было бы никаких накладок интересно к чему у нас не Ни шланги ничего никуда не цепляется так, ну включить я думаю можно большая конечно штука но ничего так а, сразу наполняем их раз новую бочку прикупили. Сигналка работает. Поворотника, к сожалению, нет у него. Свет. Свет рабочий. Так, 3000 литров заправили. Еще идем дальше. Заправляем по максимуму. Так, и еще немножко. Короче, все почти у нас ушло. Я так понимаю, что здесь у нас осталось вообще немножко. Ничего страшного. Так, берем контракт следующий. Которое поле к нам поближе. Так, какое же нам поле будет ближе всего? А, вот есть 19-е поле. А где оно находится? Вот 19... Ага, кстати, очень близко находится 19-е поле к нам. Вот мы его сейчас и возьмем. Контракт не маленький. Причем мы сейчас будем уже брать не в кредит оборудование, а просто принимать, потому что у нас есть свое. И будем получать мы максимум выручки, допустим, с обработки. Поехали. 19-е поле ждет нас. Трактор такой интересный вообще. Старая ржавая корыта. Да блин, ничего себе штормит как на нем, а. как жестко подбрасывает. Сиденье не Я всю заднюю. Ой, чуть-чуть болотов какое-то въехал. Ни хрена себе. я всю задницу отбил уже. Сиденье вообще не никаких рисок, пружин нету. меня вообще колбасит здесь за рулем. Жестко. Благо ехать недалеко. Приехали на наше девятнадцатое поле. Как же его лучше-то? А мы еще не доехали, мы еще подальше. Я, я понимаю, вот сюда нам надо свернуть. Ну, да. Все, разворачиваемся. Как же нам лучше по нему кататься-то? А? Как, же, как же. Я думаю, что в ту сторону будет гораздо лучше ехать. Ох, вот это да, вот это раскрылась, эта штука. Так, ну ничего, она огромная. Ну на то и был, собственно, расчет, чтобы сразу захватить по максимуму. Так. Ну что, опускаем ее, да? Пониже, наверное. Хотя тебя нет, такую дуру лучше пониже не опускать. Что-то зацепанем что-нибудь. Так. А еще немножко надо даже вывернуть. Что сейчас будем стараться экономно расходовать топливо. Не топливо, а удобрение. Так. что, погнали. Так, врубаем. Так, у нас немножко выходит за границы. поля. Ничего себе штормит. Ну, это, по-моему, картофельное поле, а на картофельном поле всегда штормит, потому что здесь очень рельеф такой очень-очень кривой. Сказал так. Все, поехали удобрять. Прогресс пошел. Можно вот так из кабины. Когда я понимаю, счетчик показывает, сколько у нас осталось в баке. Так, кривовато, да? Нет, нормально идем нормально. Можно прям по борозде, да, вот так вот ехать. Кстати, очень удобно по картофельному полю кататься, потому что я вижу четко, какая борозда у меня упирается мое переднее колесо, следовательно я могу очень э, четко понимать, э, насколько ровно я еду, да? Вот, как мы видим сейчас, в самый вообще раз. Есть, если я еду четко по борозде, то мы едем очень ровно. Ну да, заработала штуковина. Я так вижу здесь он отражает, сколько у меня э, заполнение моей аппаратуры. Так, я, по-моему, съехал немножко, да? Я по это же да, У нас поле немножко уходит в сторону. или Я просто отъезжаю куда-то. Поля, кстати, не, не сильно ровные, поэтому... Может быть, так что... то, что поле кривое, я уже могу сбиваться. нормально, работаем, работаем, работаем, пашем. Но тут хотя бы видно, что... А какую область мы уже э, обработали. Хотя бы ясно и понятно. Потому что она у нас, видите, намного темнее, чем обычную область, которую обрабатывает. Хотя телесо съезжает на передней все время. Так кажется, как будто я вообще мимо поля поливаю. Так. Первый заход прошли. Ну хорошо, я не жалею, что я взял эту дуру. Большой охват. Обрабатывать. Большой у размах. Что не может не радовать. Так, выезжаем на второй круг. Что я там промазал? Нет? Ну давай попробуем. Попробуем его выровнять по максимуму. Так. Ну все можно врубать. А там уже по факту, по ходу разберемся О, вот так вот самый раз будет. Мне переднее колесо достаточно вот по этой борозде вести. Переднее левое. Я по левому ориентируюсь. Хорошо видно. Вот, я да, пошел родная. Давай, давай. Пока все считай, целое. У меня максимальная скорость возможна. Мощности в тракторе достаточно. Проблем не возникает. Тянем по максимуму. То есть, трактор справляется кажется как будто там кривовато идет Но на самом деле ага кривовато да действительно идет кривовато Но я просто в ту сторону немножко углублялся так. ну давай выровняем так чтобы было поровнее А то мы как-то опрыскиваем странно вот вот так на эту борозду выведу все едем по этой борозде о вот так вот поровнее так еще куда не шло до этого пустую много опрыскивает. Ее здорово так-то. Здорово ее болтает туда-сюда. Так, чего у нас не сбилось? Нет? А вроде нет. Немножко нам осталось докатать, да, вообще чуть-чуть. Вот, и очередной контракт будет выполнен у нас. Еще чуть-чуть осталось. Приходится вот таким вот образом оставшуюся часть удобрять, потому что если я по-другому поеду, то я, получается, израсходую много удобрений впустую. То есть у меня, можно сказать, будет моя мой прыскатель просто будет уходить за пределы какая-то часть будет просто теряться поэтому я удобряю вот таким вот блядь, прыжковым способом я вот так называют туда сюда перепрыгивая как иначе тем самым мы сэкономим э, достаточное количество удобрений естественно потратим меньше денег Сейчас прогресс уже завершится. Совсем немножко. Еще пару раз проеду и точно будет этого. Все, готово. Контракт на поле 19 завершен. Глушим технику, чтобы она за зря у нас не работала. Немножко запачкался мой тракторишка. В этой штуке только колеса запачкали, запачкались, опроскетили. Так, еще один контракт закончен. На этот раз мы получаем полную стоимость, так как использовали ну свое, но арендованное оборудование. Поэтому получаем э, полную стоимость э, то есть, с, с, с, те деньги, которые изначально были заявлены. Так, контракт мы завершаем. Ничего у нас, естественно, не отбирает, потому что техника, арендованная нами в магазине. И мы, как видим, сейчас у меня баланс уже пошел в плюс. То есть э, до как я начал серию, у меня было поменьше. Меня 19 копейкам было, а сейчас я уже начинаю делать а, определенную прибыль. Да? Ну, я думаю, это определенный плюс. И на этом, я думаю, на сегодняшнюю серию я закончу. Все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Кому, если понравилось, кому не понравилось, тоже подписывайтесь. Там еще есть колокольчик. Если что, нажимайте на него, чтобы быть в курсе событий. Ну, а в целом, всем всего хорошего и до новых встреч, друзья!